Здравствуйте. Сегодня у нас 15 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Геннадий Гудков, Эдик Бабаджанян. У нас, в общем-то, видите, то, что раньше со смехом называли диванными войсками, сейчас сработало, как, помнишь, в фильме «Капитан». Жан Морей играет его там Капитаном называли Но ну, это шуточное название Человека с деревянной саблей И он говорит нет такого имени Которое нельзя было бы прославить Ну я с этим абсолютно согласен Поэтому до новой исторической эпохи 173 дня Мы значит, Спасибо говорим Алексею И еще Рафису да, Ну они знают за что Спасибо большое. Так, вот интересно, я советовал бы посмотреть Вальнова, как он позвонил ночью в ФСБ и спрашивает, не планируете ли вы взорвать мой дом. Очень смешно, и я думаю, что, что стоит призадуматься. То есть, Вальнов из тех пранкеров, которые просто нужны. То есть, вот есть пранкеры, которые, ну вот как сегодня мы будем говорить, который там поп показал на Евровидении. Нужен, не нужен такой, не знаю. Ну, может и нужен, да? Но вот Вольнов нужен точно, потому что это Я особая не... форма искусства, да. Прошел митинг по сносу пятиэтажек в Москве. Мы присутствовали на этом митинге, вот, Геннадий Владимирович. Тогда поговорим, наверное, об этом вообще, о реновации, о сносе. Этих пятиэтажек сообщили нам, что там было пять, что ли, тысяч человек. Я очень сильно удивился, потому что основное время я потратил на то, чтобы пробиться к сцене. Нам пробивался минут сорок, причем с толпой народа, которые свиньей шли, да, и там нас не пустили, конечно, я в общем-то и не рассчитывал, но вот Эдик подбадривал и говорил вперед, он как Данка такой пройти, да, главное пройти, да, надо сказать, Навальный каким-то образом просочился сквозь решетку, да, но там на него напали, да, напала полиция и сразу же его брали не у меня вот громадные мы в детстве так билеты покупали одного за, закидывали то есть проталкивали его чтобы он купил билеты в кино это в общем все детство это, это да, да, да, да, да, да. так что на самом деле было больше 20 тысяч 20 тысяч это только белый щечек 22 насчитал или сколько а еще до рамок надо было пробиваться безумное количество времени через безумное количество людей. И Говорят, люди также находились в метро, потому что не могли выйти, все было забито. То есть все стояло. На самом деле жуткая ситуация. Представляете, люди пришли на митинг и не могут попасть на митинг, потому что нас обложили вот этими железками и так далее. То есть не, не будь железок, не будь полицией, люди бы спокойно зашли. А на самом деле устроили давилку туда, то есть можно зайти оттуда, выйти никак нельзя. Так, ну я заговорил всех, так что, Геннадий Владимирович, слово. Про митинг? Да, ну и вообще про реновацию, не только про митинг. но ну, про митинг буквально два слова. Вот э, власть должна задуматься после этого митинга, она вообще должна была чуть раньше задуматься, 26 марта. Но она у нас не склонна к мыслительной деятельности, им доложит. Вот поэтому нам да и задуматься, вот посмотрите, при всем уважении к организаторам, у митинга не было каких-то ярких публичных лиц, ярких публичных организаторов. А пришло народу так, что на рамке там не смогли справиться, метро не справлялось. О чем это говорит? Ты говорит о том, что народ готов по любому значимому поводу выходить на улицу. А вот когда-нибудь выйдет там 200, 300, 500 тысяч, это уже будет очередная русская революция. Это надо понимать. Я не знаю, там власть, может, сама хочет, чтобы революция произошла. Может быть, там уже внутри Путин кому-то надоел. Вот. Но, по крайней мере, их поведение очень напоминает поведение там царского правительства и в 1905 году, и в 1917. Очень напоминает, потому что революция, я всегда об этом говорил, делается в дворцах, а не в каком-то там подполье. Условия создаются. Это что касается митинга. Ну и вообще, по оценкам экспертов, вот эта часть проспекта сахара на самом деле вмещает 85 тысяч человек. Она была значительно заполнена, поэтому все слухи о 20 тысячах, я думаю, что это тоже недоработка не белого счетчика. Скорее всего, они просто считали по э, рамкам, по проходимости этих рамок, а вообще, я думаю, что там было больше. Неважно, это даже сейчас уже не имеет значения, главное, что митинг состоялся. а Любой значимый повод. Значимый повод, я, честно говоря, пока вот сейчас к вам добирался, э, слушал... Э, Альбац, где там Дмитрий Гудков вынужден был сегодня больше всего отмалчиться, там две бойкие женщины спорили о том, что кого и как куда переселять. Вы знаете, я чего хочу сказать? Меня коробит то, что вот эту проблему просто заболтали. Вот такое впечатление, что власть после 18 лет вдруг решила сделать народу благо. Взять их и переселить из пятиэтажек. Ну что там, бедные, сирые, убогие. Давайте мы им дадим хоть нормально, пусть там поживут. Нас, может быть, с добрым словом вспомнить, когда мы уйдем. Но полные чушь и бред. Ну, совершенно очевидно самая крупная финансовая афера самая крупная финансовая авантюра никто там никакого народе не думает я дмитрий уже дал он сейчас это в эфире по моим данным непроверенным которые я буду проверять за год управления собянина не распределялись квартиры так называемой городской доли вот знаете что когда кто-то строится у города там от 10 до 25 процентов зависимости от округа проекта квартира дается в город как правило натуральном в виде в денежном данном случае при Лускове эти квартиры, я знаю от людей команды Лускова, расправлялись в течение двух, максимум трех недель, уже три недели скандалы были по очередникам. Когда пришла другая команда, решили, а что там мы будем для, для социальных, для очередников какие-то квартиры давать, перебьются, пусть покупают. И на сегодняшний день скопилось приличные излишки, который является, по сути дела, халявным перселенческим фондом, который давно должен был быть отдан очередникам вот этой социальной категории неимущих. Вот я живу в доме, в неплохом доме, у нас половин, не половина треть квартир было отдано э, семьям с низким достатком. Вот мы живем там в перемешку, и мы знаем, что это были очередники Лужковские. Нет таких уже очередников, не дают им квартиры, поэтому образовалось по нашим непроверенным, подчеркиваю, данным э, данным от э, чиновников мэрии, порядка 3,5 тысяч квартир. Плюс, надо понимать, что когда был Лужков, Москва жила на свой бюджет. Сегодня Москва получает халявные деньги за что? Она получает за то, что перераспределяет выгодные финансовые бизнес-потоки, проекты на людей, которые которым указывают в Кремле. Вот посмотрите, крупные торговли отходит отходят к Ротенбергам. Строительство отходит там к Ротенбергам, бывшим там этим э, новотек из новотека, там ребята. И так далее, там Тимченки, Ковальчуки и прочие, прочие, прочее. Но Ротенберге больше всего... Присутствует везде. там Начинает Шереметь, укончает, там Кадынским полем и так далее. Далее, как говорится, везде. Таким образом, в Москве появились халявные деньги. По 500-700 по миллиардов вливалось только в дорожную сеть. Если кто не знает, из федерального бюджета. Раньше это всего лишь 35-40 миллиардов, которые московское правительство находило на развитии дорожной сети. И вот сегодня, по большому счету, на Москву хлынул золотой дождь. Но он не просто так хлынул. А когда им хлынут дождь, там говорят, вот этому, вот этому, вот этому и вот этому. И вот сейчас вся эта э, э, реновация затеяна исключительно с целью освоения гигантских бюджетных средств. Первое, что они сейчас сделают, это они сделают рокировку вот эти нераспределенные квартиры будут перечеленским фондом. Убираются пятиэтажки. Вместо пятиэтажек ставятся там 22-25-этажные дома. Плотность в Москве возрастает в 3-4 раза, 3-3. Уже был эксперимент в Москве. 3,3 Плотность населения на 1 гектар возросла. Здесь будет 4 и даже может быть больше. Плотность будет сопоставима с Манхэттеном. Но в Манхэттене есть жесткие правила там, по зеленым насаждениям. В Манхэттене, даже в Манхэттене, это самое плотное население всей Америки, предположим, 20% дорожной сети. В Москве было 8%. С учетом идиотской реформы, которую затеет Собянин, он решил, так сказать, там я не знаю, что мы должны все ходить пешком прогуливать, без детей, без сумок, без хозяйственных там спортивных каких-то там баулов и так далее, что у нас все, знаете, просто выходят в Москву погулять. Мы не живем здесь, а мы гуляем. И вот э, по большому счету мы получим город муравейник с плотностью равноценной э, Манхеттену. Вот эти квадратные метры, которые вместо там, допустим, 100 квадратных метров будет построено в 400, 300 будет продано. Продано будет с выгодой друзьями, так сказать, Путина и кооперативам Мозера, и естественно, Собянинское э, правительство и его, так сказать, команда тоже будут набивать все карманы. А кончится это, на самом деле, чем? Я об этом говорил, и, слава Богу, что есть еще возможность в вашем канале это выразить. Кончится тем, что они разворуют бюджетные деньги. Выделены развороты. Разворуют деньги бюджета Москвы, как с этой плиткой. И э, построят плохое жилье. Потом начнутся скандалы, бизнесмены, инвесторы уйдут из этого проекта, и это все развалится точно так же, как проект «Новая Москва», который, по большому счету, все никому не нужен. Чиновники отказались переселяться. Где? Чего прилезли к Москве территории? Вот она, «Новая Москва», «Старая Москва». Никто там в эту «Новую Москву» не, не едет, инфраструктуру там нет. Но ну, вот они говорят, что будут 20-километровую зону осваивать в лучшем случае. Ну, да. Я вот сейчас вот ехал через вашу замечательную улицу, ну, плотность застройки, по-моему, там граничит уже с безумием. Но И самое главное... Не, не все эти дома пустые, которые стоят вдоль огромного дома. В... Я вот понимаю, что жизненное пространство уже нигде нет. Не дай бог у тебя ребенок или собака, то все. Это, ты должен как-то там перебегаться, переб... двигаться перебежками от крыльца, от крыльца к подъезду, от подъезда, там не знаю, переулка какому то Ужас что творится. Такого безобразия нет ни в одном городе мира, ни в одной столице мира, нет такой ужасной планировки, нет таких, безо... таких безобразных пробок и нет такого, конечно, чудовищного распила э, денег. Поэтому, по большому счету, я думаю, что они готовятся сдать власть. А из них дураки. Значит, раз они готовятся сдать власть, нужно наворовать. Наворовать так, чтобы хватило на 100 поколений вперед. Ну сейчас это видно. Вот это последнее, мне кажется, для Собянина это может какой-то дембельский аккорд. Сейчас это видно, они разбивают, интересно, по блокам, то есть раньше кто-то, так сказать, комбинировал, он забирал больше, а сейчас они как бы даже и поровну стали делиться, я посмотрю, этим столько, этим столько. Но в основном Кремль забирает все, вот сейчас по этим проектам будут забирать люди Путина. Собянин, конечно, не обидит, он и так, наверное, уже миллиардер. Ну, его оставят, наверное. Его, его оставят... Ну, нет, это, может быть, это пусть они сами разбираются. И вот интересная тема, это голосование по пятиэтажкам. То есть, такой римский вариант, что... Кто... Да, если молчание – знак туда. согласия. Да. <свят> очень очень по-римски так, так. То есть, да, сейчас да. запустили раньше голосование. Собянин заявил, что сейчас... Собянин пообещал выполнить Любое решение москвичей Но правда по реновации Сразу мы вспоминаем тут черный зеркало Там премьер-министр имел половой акции со Я поэтому когда прочитал Что Собянин пообещал выполнить Любое решение москвичей Но ну, я как-то этот фильм вспомнил ну, Оказывается по реновации Может но... там тоже как-то можно До каких-то извращений таких. Ну да Так вот по этим По этому голосованию, это вообще что? Это такая, такая народная демократия, есть, что ли? Выбор, есть референдум. Вариант. Референдум отказывает. Есть механизм выборов. Пусть он плохонький фальсифицирующийся. Ну, да. Но все-таки, по крайней мере, там все это учитывается как-то. А здесь что-то придумали такое, как это рейтинги, как рейтинги голосования в Единой России. Угу. Непонятно кто, за кого и для чего голосует И понятно, что они очень торопятся. Вот этот золотой поток, который должен хлынуть из бюджетов, он затмил всем, так сказать, разум. Абсолютно. Они уже ничего не понимают, что делать. Они просто вот азарт алчный. В глазах глаза горят. Они уже там за, уже начинают расправляться с активистами. Кому там шины порежут, кому там что-то плеснут в лицо. У них уже совершенно мозги, так сказать, затк... Только на освоение вот этих денег. Больше они ни о чем думать не могут. Посмотрите, с какой скоростью решается проект, затрагивающий только переселение. 1 миллион 600 тысяч человек. Это же... 1 миллион 600 тысяч это там у нас это, это, Эстония. это Эстония Ну да да Эстония Давайте переселим в Эстонию и за два месяца этот вопрос быстренько порешаем За два месяца Эстонии переселим эстонцы. эстонцы уже не возражают лишь бы подальше от нас да, вот интересная, интересная тема: 12 гарантий. Собянин, почему 12? на какое-то сакральное число, кто-то подсказал, Слушайте, что 12. а отчитается за проект вместе с Путиным заодно по Новой Москве. Вот чего было, говорите город, бешеные бабки выделять. Будоражить всю общественность. там говорить, что как чиновник, без чиновника нам хорошо станет в Москве, без мигалок, там без хрюколок, без всех этих самых спецсигналов. Ну и чего? Вот задайте вопрос, куда все это ушло? Ну да. Вот ну... так же будет, еще будет хуже. Это будет еще, это э, Сочинская Олимпиада, это мелкая шалость будет по, по воровству по сравнению с реновацией. Вот 475 митингов в поддержку реновации прошли в Москве, а в поддержку. Мало? За последние 10 дней и принял участие 35 тысяч. То есть, в сколько, сколько в одном митинге... Средние 44 митинга в день проходил? Да, 475 митингов, представляешь, да. По 100, по 100 человек, по, 100, по 70 человек на каждом должно было присутствовать, такие микро-митинги. Они вот видишь, по мнению ну, правительства Москвы глупо, глупо, да, перебивают тот большой митинг, который прошел э, на Сахарова. И вот пользуясь каналом, я хочу предупредить москвичей, прекратить и ждать халявы. От этой власти ничего не эта власть ничего не даст. Она может только отобрать последний. Вот с этим э, ощущением надо жить. Тогда кое-что может сохранить, а так теряешь последнее. Да, вот у нас тут Екатерина присутствует, она. Вчера нам рассказала, что соседи, некоторые на полном серьезе, думают, что им дадут что-то этакое. Во, не, такое нет. хорошее, что они а будут счастливы. Вы знаете, кто-то нет, нет, кто что-то получит. Но это как в МММ да, или в этой властелине. Кто-то что-то получит для затравки, чтобы потом с восторженными глазами стоял и говорил, как нам повезло. Да, десятки получат, а десятки тысяч потеряют. Вот это большой лохотрон. Это большой лохотрон. Вот самый большой лохотрон был в 98-м году. ГКО, КО, да, помните, когда там угу. государство само построило финансовую пирамиду, она похоронила всю финансовую систему. А это, наверное, номер два лохотрон. Реновация. С этими ГКО в Саратове был очень смешной случай. Ну, не смешной, наверное, человек какой-то очень сильно прокрутился, и насколько там, не помню, на 22 или на 44 миллиарда у него было этих бумажек, ну какие-то какие бешеные деньги, он позвонил и сказал, что сейчас я вам принесу там в правительство, грубо говоря, готовьте деньги, ему сказали, несите, перед входом в правительство его хлопнули, все отняли, и все, и после этого он обратился в правоохранительные органы, они развели руками, сказали, ну что же, а мы-то откуда знаем, кто это тебя нахлобучил, очень смешно было. Ну или грустно. А вот в реновацию аэродрома Тушина вложит более 1 миллиарда долларов. И это я вообще не понял. О чем рассказывают про какие-то фонды российские, российско-китайские, каких-то азиатских инвесторов? И вообще будет там все так классно. Ну, но у, не у нас по-моему, самый важный стратегический партнер сейчас остался. Это Зимбабве. Uh -huh. С бюджетом, наверное, 1 миллиард долларов в год на всю страну. Я сильно сомневаюсь, что они вложат в Тушину. А Апто больше, а больше нет никого. А вот здесь это слово реновация тоже имеется. То есть это такое новое слово да. распил, как заменили, да, но ну, что это Пока оно еще... Это, здесь, это... сокращение ⁇ Распил за нос там откат, когда? Это, есть, это, здорово, да, это было, равно было, реновация. Да, нужно, нужно нарисовать э такой демотиватор, где ре... Эволюция и реновация, то есть этими маленькими буквами туда внутрь выбирай, то есть <laughs> революция ну, или Да, то времени. реновация, это есть революция. Потому что когда люди поймут, что их обманули, а у нас же все время, вот говорю, ко мне приходили сотрудники прокуратуры, сотрудники КГБ, и говорят, слушай, властелина, классная вещь. Даешь рубль, пять получаешь. Я говорю, слушай, ребят, а вот банки-то, вот они уже вот. Другой процент. Понимаете, не, не бывает чудес. Потеряете деньги, не, не вкладывайте. Приходили, я ушел тогда, приходили ко мне советоваться. Связаться с властелиной нет. Я говорю, нет, ни не в коем случае. Я думаю, это лохотрон, это пирамида, она рухнет. Но мы же ее контролируем. Я говорю, ну хорошо, вы ее контролируете. А когда вам скажут, денег нет, что вы с ней сделаете? А, растворите, там, Б, посадите, В там, э, не знаю, там, растерзаете на части. Что вы дальше что будет с вашими деньгами? Так она обманула всех. У -у -у. Ушла, не прощаясь, ни с ФСБ, ни с МВД, У -у -у. ни со Следственным комитетом, ни с прокуратурой. А да, и все потеряли. Вот точно так же, вот кто верит в лохотрон, вступайте в реновацию. Это новая властелина. Можно в наперске сыграть. Собянин может, сдроб. Замешник в крайнем случае. Мавродит мелко плавает. Мавроди мелко плавает. Вот он там что даже посидел, немножко подумал. Сейчас где-то там в какой-то стране африканский кого-то там, ну не ребята, вот кого-то он там обманул. Но это мелочь по сравнению с тем, что затевает правительство Москвы вместе с Кремлем а крупнейший вот... лохотрон мира. <с <с да. А что, уже, уже да. Мы вот ездим и смотрим. Все-все уже построено. Так и, там можно в пинбол играть. Зачем заканчивать? Да, ну, кормишь гений. В свое время он сказал, зачем ну, да, да, вот, знаете, заканчивать да, ста, старые э, какие-то планы, когда столько новых, новых и лучших. Да, вот это абсолютно точно. Именно путинцы по этому принципу живут там, что ни одно дело не закончено. Ну, может быть, кроме этой Олимпиады, но лучше бы они и не закончили. С плиткой у них успешно сейчас. Да, с плиткой. С плиткой вот это вообще -то... Мэр Химок извинился перед, ветер... За ветер... перед ветеранами за неудачное выступление. На видео там, в общем-то, говорят, Ахимак он был не требует. Сотрудник администрации а? президента, да, это? Ну да, там, наверное, вот. Кость, что -то. Там микрофон, по-моему, был. Ну, не знаю. но ей да, Там он про, про фашизм говорил очень смешно, надо сказать. не да, но говорил, что он пьяный. Но на самом деле там что-то с микрофоном не было. Он повторял несколько фашизм. раз. Фашизм. Фашиш... Да, фашизм, он, он сказал. Это, вот, это несколько раз было. Да. Ну, так, конечно, гнал. Вот жители Омска подрались в очереди за подешевевшим сахаром, нам рассказывает и Путин рассказал о том, как классно стало жить на Руси, а. На видео, в общем-то, там битва за Берлин такая. Причем там дрались гораздо круче, чем когда брали Рейхстаг. Вы не видели его? Я имею в виду тот Рейхстаг Шойгурский, конечно же. Поэтому как сомнение. А потом опыт какой исторический. На Красной площади задержали фонд банка с иконой для президента, то есть, ну, тот же самый вариант, что 9 января, только не стреляли, да, пришли с иконами, их там приняли. Их мало да. было. Да, но если бы их было стреляли. больше, тогда бы их расстреляли, что ли? не дай бог. Да, один задержан на Красной площади Опять... за чтение Конституции, но его уже сразу же отпустили. И... Уже есть судебный прецедент, что дадина отпускать. Да, после чтения после Конституции. Дать стать Конституцией России. Также Свободную. до этого за день мужчин пришел Конечно. с лопатой, чтобы похоронить Ленина, но его не отпустили. Тоже на Красную площадь. Говорят. Патриарх Кирилл ответил на критику после приговора ловцу покемонов, и он сказал, церковь делает человека внутренне свободным, не дает возможности манипулировать им, это и становится причиной нападок. Ну, вот, честно говоря, Кирилл меня иногда удивляет. В общем-то, гражданин Гундяев может Мне иметь иногда. любое... Мнение, Но патриарх Кирилл он должен руководствоваться догматами, и все-таки догматы Русской Православной Церкви стоят в том, что и вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Обратите внимание, Спаситель говорил, не церковь сделает вас свободными, ни в коем случае, а истина сделает вас свободными. Поэтому, когда я это прочитал, я очень сильно удивился. Но я вообще, конечно, я понимаю, что это, такого не может быть нигде, кроме России, наверное, уже. Пришел парень, включил какой-то там экранчик, молча что-то, нажимал кнопки, никому ничего не помешал, ушел и получилось это три года. 3 половины, да, три с половиной года. И был объявлен уголовным преступником. Вот какое право уголовное еще предусматривает жесткое уголовное наказание без какого-либо вреда и ущерба? Это вот, понимаете, в состав преступления обязательно должен быть ущерб, обязательно общественная опасность ущерб. деяния должна общественная быть. опасность деяния должна быть. Но вот то, что творят вот сейчас наши следователи, прокурор, в принципе, они все, конечно, должны быть под судом через определенное время. Они все должны пройти процедуру э, суда честного над, над ними, потому что они издеваются над правосудием, они издеваются над законом, они издеваются над здравым смыслом вообще, они издеваются над Конституцией. И за эти вещи, конечно, они должны не только быть дисквалифицированы в будущем, отстранены от юриспруденции и вообще от правосудия навсегда, но еще ответить перед судом за фальсификацию российского закона. Да, вот тут у нас значит, такое дело еще под Мурманском. скоро везла беременную в больницу 10 часов за 100 километров. Ну так жестко, конечно. И у нас в Саратове до сих пор санавиация на УАЗах 452-х написано. Я много раз показывал фотографию санавиации. Вот в Мурманске... Я Слав, вчера простоял у меня там сосед, руководитель службы безопасности одного предприятия крупного. У него было вчера нападение, разбойное. И нанесли ему травму. Вот он ко мне обратился. Я с ним вчера поехал в Коломни, это город под Москвой 200 тысяч населения с районом в травмпункт. Вот я приезжаю, там 30 человек в очереди, один врач, это наша медицина. Причем травмпункт, люди там, в активный выходной, да кто-то там с яблони упал, кто-то на, на футболе подвернул ногу, кто-то там, извиняюсь выражение, где-то там неправильно скоординировался, кто-то чего-то. Огромное количество, сидит один врач, совдеповская обстановка, нет туалета, или по крайней мере там нужно проситься, чтобы тебя пустили куда-то. И э, я вчера провел, просто провожал человека, ему там разбит глаз и прочее. Два э, часа сорок минут мы сидели в очереди. И все сидели. И там дети были, ну, правда, дети, дети там маленькие, без очереди. Это вот центральная, московская столичная область. Это вот подъем нашей медицины с колен. Это вот реализованный национальный проект здравоохранения. Кто помнит, еще такой был пиарочный проект единой России И вот... Э, что еще? А если вот мы говорим там Мурманск или еще? Ну, да. Вообще, удивительно, что там и через 10 часов можно доехать до больницы. Вообще просто, Они там еще остались в больнице, то да? Проезжаешь и просто нет. Нет. Красивое здание, видимо, неплохие деньги вложены, все. Но один врач, 30 человек, очередь движется так, что там один пришел, мужик плачет, сидит, потому что у него болит нога. Он подвернул ее где-то там то ли что-то такое. Он просто от но ну, текут слезы. Вот он сидел 2,5 часа. Два с половиной часа. Это столичная область. Это город 200 тысяч. Что мы хотим вообще сейчас? Они вообще удивляются. Мы-то знаем, мы знаем, мы знаем, что хотим. А чем народ терпит? Это никак не могу понять. А позвонил по горячей линии. извините, у нас сегодня нет программы. Сегодня у нас операторы не могут там что-то принять ваш сигнал. Но обязательно нам перезвоните. Я говорю, ну вы спешите. У вас ручка то есть бумагой? Не, мы только у нас, вот такая программа, но она не работает. Ну да, спасибо, Город. Отлично. Горячее да? В Мурманске там 10 часов. В Коломне 3 часа, чтобы получить элементарную помощь. В Московский, да. Ага, Телефон доверия в РВД существует тоже для того, чтобы разъяснить право обратиться с письменным заявлением и записаться на прием. Классно. Господи. А горячие линии не пробовали налоговые инспекции. Пробовал. А, Горячая линия. Самые лучшие горячие линии мы даже включали с тобой, Эдик, помнишь, это федеральные службы исполнения наказаний, что Судебных приставов. Судебных приставов, да. точно. Там песню поют про судебных приставов тебе в ответ. Гимн! Точно, точно! И ни по одному телефону нельзя дозвонить. Да. Отлично. Да. Московский НПЗ остановил прием нефти из-за нештатной ситуации. Причем интересно, что э, там мужчина, э, некий Игорь Демин, заявил, что там страшная какая нештатная ситуация произошла, а потом вдруг заявили, что все в порядке. Это просто э, ремонтные работы идут. Да, я да. допускаю, что идут. До а? То есть у а нас уже там... есть. А я объясню почему, потому что в 21 раз была превышена предельная концентрация серводоров. Да, и в принципе этот, я, этот газ, он ядовит, он опасный для здоровья. И вот вместо того, чтобы, допустим, взять эти деньги, не на и там сказать, кармана набить, а взять и перенести этот жуткий НПЗ за пределы Москвы, который вообще на самом деле опасен, смертельным опасен для жителей Москвы, и не тратить 123 миллиарда рублей на плитку, эту гребну, которая уже рассыпается могли бы 10 заводов новых построить и 3 реконструировать. В Саратове причем. Как, как вспомнишь с этой, с табачкой? В Москве была табачка, очень возмущались, люди болеют. А у нас тоже табачка прям в 50 метрах от областного роддома. Ну и что сделали? Взяли табачку, это постановление подписывал премьер-министр господин Путин, тогдашний подписал, и поэтому постановление оттуда табачку перенесли к нам, то есть стало две табачки. Ну, нормально. <с buried> так. Ростой, не, простой... ну, конечно, ну, конечно, НПЗ в центре города. В кварталы плотнейшие застройки, там плотность проживания 20-22 тысячи на квадратный на гектар. Реально стоит НПЗ, который может взорваться, что угодно с ним может произойти. Выбросы просто поразительные. И И происходит, и происходит каждый раз. И будет происходить. В Ростове установили памятник советскому солдату с опечаткой, как обычно, то есть это уже такая вот норма, все что связано с войной, обязательно путают все, опечатки какие-то, я не знаю, может потому что не от души делают. С с а? А ты знаешь во всем не может быть злого вымысла, как мне кажется. Ну кто-то, да, кто-то прикалывается, есть определенные люди и в общем-то, потому что первым, кто прикололся на девятом мая, конечно, Воло Путин был и то есть довел до абсурда совершенно. А теперь, ну как-то. Когда они не встали это когда они сидя парад принимались? Да это вообще и сидя парад и все что угодно. То есть вот все, настолько это доведено до абсурда. Я помню в свое время Леонида Лича очень как бы там обижали, что он довел до абсурда. Говорят, вот что ты сделал там с 9 мая. ветерану его очень сильно потому что ну там как-то вот слишком это было официоз такой слишком был да а путин вообще просто стал победителем да ну, Сам, ну, самый ну, один, один рейхстаг только за сколько 300 за сколько милли... ну 20 миллиардов рублей 200, да да, знаем, это 20 ужас. 20 миллиардов конечно. рублей? Да, 20 миллиардов взятия 20 вот этого фанерного рейхстага. Нет, подождите, что 20 миллиардов? 20 миллиардов? Вся 30 30 вот это 30 шоу, 30 30 30 шоу, вот это стоило. Да, мы хотим вот как-то, да, чтобы кто-то обратился и спросил. 20, 20, миллиардов, 20 рублей? миллиардов рублей? 20 это рублей. официальная это цифра. Это бюджет, ну да. Это области, нормально, Кировская 14, Кировская область 14. То есть один бюджет? Да. Да, Старались бюджет. Ну конечно. Денег нет, но вы там держитесь. Да. Мы тут еще повоюем с картонными рекстагами. Вот. это видели на бесмертный пол, ничего они сделали. Эти, уже прикалываются. Ну вот где там несли портреты, да? Да. Они взяли этих киноартистов. Да, ну я думаю, что это кто-то специальный прикололся. Хочется надеяться, да, кто? Да, да. Хочется надеяться что это все-таки фотожабы. не я думаю, что это нормально. вы не шутите, 20 Нет, миллиардов. 20, 20 миллиардов объявлены да, был было. москву видел... Венедикт рассказал а вот про пропустил это. Пропустил это шедевр. Да, мы тут ходим, а волосы, да причем мы и так смотрели, и так смотрели. Мы... Сколько можно было плитки-то еще положить? Не, причем нам люди мы рассказали, мы которые там учили. присутствовали, вот, что их но... даже отказались покормить. Вот эти реконструкторы, они пришли с своим оружием, в своей одежде, они все это сделали, а их даже отказались покормить. Их обещали покормить, но не смогли. Не хватило. А вы объявите телевикторину, сколько процентов украдено? как у 99 99 и 9 и 9 и 9 ну ты ну чё да мы, мы считали что если вот один процент от этих денег мы бы не знали куда их vantagem. деть просто а, вот мы ну, из того что мы видим ребята там сейчас чувствуется как последний день воруют да чувствуется людьми они что-то чувствуют больше чем мы они знают что 5 1 что будет революция да, мы тоже самое знаем. Считаем им специально, чтобы они не забыли друга. <свят> да. Вот в Узбекистане объявили набор одной тысячи водителей э, значит для работы в России. Причем это водители автобусов. И что интересно, здесь, в России, сразу же отказались. То есть, э, Мосгортранс заявил, что никого он там не набирает, а там висит такое объявление на Фейсбуке Министерства труда Узбекистана, то есть, о чем речь идет о том, что если будет тысячу водителей автобусов, то это минус стачки. А они э, как бы рассчитывают, что революция, собственно, и начнется со стачек и забастовок. И поэтому нужно как можно больше узбеков и таджиков на конкретной должности в транспорте, чтобы э, мы не могли остановить, если будет такая необходимость, Нужно нам это китайцев, корейцев, пригласить? Скорее, так и будет. Вот, да, Миллиона двадцать Да, вот в Чувашии на активиста в открытой России составили протокол за пропаганду или публично демонстрирование нацистской атрибутики или символики, т.т.т. В общем, ИГИЛ он там прорекламировал таким образом, что видео опубликовал, как чеченские девушки надули боевиков ИГИЛ. Но смысл такой, что в этом видео боевики там пишут девушкам, те говорят, высылайте денег, и мы к вам приедем. Ну, после этого забирают деньги и комбинацию высылают из трех пальцев. В общем, такая смешная... А? Будет, ну были. да, вот, так что, не, я к тому, что теперь, видишь, как в этом, тот, о ком нельзя говорить, как в этом, в... Волан -де -мор. да, Волан-де-Морт, Волан да, вот, и... МВД Чечни не обнаружил фактов преследования геев по республике, но это обнаружили Шарли Бдо. Опубли... Попробовали бы они не Опубликовали непристойную карикатуру на да? Кадырова. И, и ничего. Вот ты меня вчера спросил, а что будет делать Кадыров? Я сказал, ну, на ничего. Потому что лучше это не заметить. Ему ну, такую, там, бадыр такую бадыр. картинку лучше не заметить, и, и все нормально. болтливый, любой повод замечает, да. а здесь... А здесь, да, здесь... Не, видел. не, ну, а как он заметит? Представляешь, сейчас вот те чеченцы, которые э, живут там во Франции, в Австрии и так далее, то есть... Те, которые выдавлены были со своей родиной, они как-то прикалываются сейчас, на ну, по да, полной да, программе. Да. Да, поэтому нужно сделать... Второе место занимают чеченцы по числу подных заявлений на политическое убежище в Европе. А Второй народ. И первый, по-моему, там где-то... Ну, Сирии. С, с серией, что то да. Но они на втором месте, уверены. И вот в Чечне... Следственный комитет выяснит причины массового отравления детей и честно да куда гу... же мы без, без Следственного комитета? -то? Да, для меня честно... так невозможно выяснить острые кишечные инфекции. Мы понимали, что от покемонов до отравления. Да, мы понимали, что здесь везде все украли, поэтому дети постоянно травятся в детских садах, школах и так далее. Но Кадыров заявлял, что там совершенно другая ситуация. Похоже, нет. Ну, посмотри, 12 школьников, воспитанников детского сада госпитализированы. То есть, мы видим факты, а не слова. И это очень плохо, потому что, когда, говорят, ну да, он там царь, султан, он там всех построил, там все, там ужас, что, но зато там, как бы, порядок. Ну, если это порядок, то тогда что такое, бардак. Президент России Владимир Путин считает правильным решением России об отказе от участия в конкурсе Евровидение. Да, это он заявил в достойно президента. Он... Великий, да. Великий Под... И ну причем он по поводу высказался. Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать в интернете и так далее, и так далее. И хорошо было написано сегодня. В интернете, ну, по поводу того, что когда выступала его, Джамала, и там выбежал пранкер и показал зад, да, вот, и, и, и хорошо написали, что из всего Евровидения россиянам показали только жопу, обычно так и собираются сюжеты для путинского ТВ, то есть Евровидение не посмотрели, зато показали всем вот эту жопу, и Аваков заявил, что посадят того, кто это сделал, пранкера, значит, этого, а этого пранкера отпустили. Его сегодня отпустил суд, и я не понимаю, почему он с австралийским флагом. Вот для меня все понятно. Почему, Эдик, объясни? А почему нет? Нет, не австралийским. Может, он кинули заражался. Там же мефлаг был, Ну я понимаю, что никто внимания не Мне кажется, они не проспонсировали, они поняли, что это выгодно мероприятие. И вот топовая новость вообще все обошла. Украина заняла последнее место в танковом биатлоне НАТО. Ну, надо сказать, вот в том биатлоне, который был в ДНР, в ЛНР, Украина не заняла последнее место вот в том танковом биатлоне, поэтому я не думаю, не, не знаю, почему так стебутся, кто-то же должен в танковом биатлоне на последнее место занять, да? И избирком И Яндекс создадут Карту избирательных участков То есть всячески другим способом показывают Что выборы будут честными Вот вы думаете вот там Такой вариант был, это были нечестные выборы Ну да, может быть нечестные А мы сейчас да. вот такой сделаем, вот эти будут На этот раз выборы будут Я, честными Я предложил, говорю, ребята, давайте вот так вот Если по-честному хотим Вот давайте всем Партиям, которые участвуют, дадим доступ К базам данных избирательные, потому что у нас полтора-два миллиона минимум гуляет. То есть по два, по три раза учитываются люди, или вообще учитываются те, кто... И, э, причем говорю, ну давайте, чтобы там персональные данные не разглашались, дадим возможность э, наблюдателям официальным, э, вот на, на участке, проверить явку там, сверить, провести какие-то проверочные мероприятия. Приписывали, вбрасывали, продолжают вбрасывать. Меня там чуть не врагом народа объявили в этом избиркоме, как сейчас помню, сказали, что мы на это никогда не пойдем. То есть надо понимать, что вот эти бюллетени, которые голосования уничтожают через 45 дней. То есть группа буровольных преступлений, которые совершает при подсчете голосов, уничтожается в течение 45 дней. А всякая хрень там хранится вечно, по 75-90 по лет. И когда ни одного случая пересчета бюллетеней не было, фактически каждый раз их съедали либо крысы, мыши, либо происходила авария горячей холодной водой, либо там заливала канализация, и происходили какие-то другие несчастья. Ни разу не удалось пересчитать бюллетени, где шремовали с результатами голосов. Поэтому все вот эти выборы, эти карты, они ничего не дают. У нас нет доступа к базам данных избирателей. Мы не можем проверить, сколько вписано, сколько на самом деле соответствует, не соответствует. Кто приходил, кто не приходил. Это секрет. Мы не можем с вами понять, значит, вот все эти пересчитать, если мы видим ошибки. А там прям сгребает. Бюллетени вот просто вот как эти, как вот машину, вот так вот. И э, вот все то, что там будет, карта, будет электронная. это, это все к мертвому припарке. Там покойник перед смертью потел. потел. Mm -hmm. это хорошо. хорошо да? Это вот, примерно вот, из этой оперы. Вот напротив сидит адвокат Ильевханов Игорь Бугудинович, который год своей жизни, год потратил на пересчет бюллетеней в суде. В 2006 году это было пересчитывал бюллетени в суде, тогда это были выборы местного соуправления, а, но, но... Да. Но, но, но это интересно тем, что мы тогда не набрали четырех голосов, чтобы преодолеть 7% барьер, ну так вот получилось, представляете, то есть счет идет на десятки тысяч, четырех голосов не хватило, пересчитали бюллетени, Оказалось, что на самом деле набрано 12,3% голосов избирать, Ну так, как прошел год, ну, ну извините. Причем это реально, это под видеокамеру, в суде, все пересчитано. Ну развели руками, сказали, ну извините, а что а а вы хотите? интересный опыт в Ингушетии. Ингушетия маленькая республика, там 300, 300, 330 тысяч избирателей. И, естественно, там 146% голосуют за Путина, так сказать, и за единую Россию. Приявки в 98%. И был очень был скандал, просто мы о нем забываем, это опыт предыдущих наших лет Когда был создан сайт, и на этом сайте регистрировались те, кто не ходил на выборы Он назывался «Я не был на выбор» И когда начали народ регистрироваться на этом сайте, выходом 98% По всей вероятности, на выбор пришло, может, 15-18% Все остальное положили, как говорится, сами вот, то есть понятно, что в России это не пройдет, но вот на отдельных участках такой при, опыт можно использовать. Лет. Когда люди регистрируют, я не был на выборах, а явка там у них запредельная. Как, когда же сфальсифицируют вот последние выборы в Госдуму, да, по-моему, 18 регионах тотально. Там в Кемеровской области явка какая-то там запредельная. Сколько не ходят просто. Да, там столько столько подняться не могут. Вот. Если бы такой сайт создать, я не был на выборах, то окажется, что это... Ну, по все... еще раз, то, что выборы в России уничтожены. Честных выборов в России нет. Ну, саратские 62% а, такая да. притча во языцах, когда в Энгельсе, в Энгельсе 3% проголосовало на участке, но написали 62, ну и там, как, как положено, да, 62 и 2, там, я уж не, не знаю что перед любыми выборами что если мы хотим чтобы они хоть сколько то были честнее это надо просто всю систему менять надо всех людей там поменять. да а вообще же... на самом деле мы с вами оказываемся в... В... В... В, в замкнутом круге новый закон надо принимать надо убирать все эти ограничения надо разрешать блоки надо менять систему подсчета голосов и наблюдения вот и но это должна принимать дума ну да, есть, возможно, а эта и... дума да она может принимать только по зеленому свистку да. и... поэтому по большому счету надо переизбрать сначала думу найти способ а потом уже или там или президентские выборы президента переизбирать. и тогда можно что-то будет сделать потому что нужна конституционная реформа То есть без конституционной реформы без реформы власти россия обречена на распад и гражданскую войну вот это совершенно ну, на мой взгляд, нужен вначале трибунал, Конечно. а потом уже. Страна все реформы. не погибнет, она распадется там на 6, на 7, на 5 частей, может распаться, да? И ну, не, может, ну, не важно насколько, она распадется. Как единое государство может исчезнуть Россия. И понятно, что она не погибнет, люди останутся. Там. Но вот, вот такого единого государства суверенного под названием Российской Федерации может не быть. И еще вероятность есть, что это обойдется гражданской войной, потому что Советский Союз почему не было масштабной гражданской войны? Однородность населения, а не было противоречий. Не было там социального состояния богатых, бедных, не было религиозных противоречий, не было национальных, по большому счету, противоречий. Кстати говоря, там, где они были, испытывали войны. А сейчас эти противоречия, во. Поэтому сейчас мы сидим на пороховой бочке, на самом деле. Итак, серьезно. Трезанское... Э, да, Рязанская к сожалению, надо готовить. Трезанское... <Да, Рязанская>. Вот, Сечем... Ищем... Вот, думаю, может объявить независимость своего села, ну, да. стать там президентом. Это а, Зато выбор честный. Да, выбор честный. Сечем принял участие в церемонии закладки плавучего дока для судостроительного комплекса звезда. И все это почему-то происходит в Китае. А можно спросить, можно задать вопрос, и за сколько его заложили? Ну да, заложили, за сколько Да, вот еще интересная вещь. Это такое сообщение Россия сохранит объем сокращения нефтедобычи до июля. Это новый, да, это как тебе нравится, это, когда, помнишь, это э, недоперевыполнение не плана, Петров, да, и так не и до, далее. Не до, не до, не до, не да. до А до этого было сообщение, Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти. Это было 22 января, вот такие были сообщения. Кстати говоря, языки опубликовали сегодня статью. Габридор утверждает, что э, все месторождения российские открыты, эксплуатируются, новых месторождений нет, по мелочам, что в семнадцатом году не будет ни одного тендера по серьезным квотам э, новой добычи. То есть, по сути дела, у нас, как бы сказать, осталось на 3 четыре года вот этих запасов нефти, которые могут позволить серьезный экспорт и серьезную добычу а дальше. А дальше будем? Не знаю, чего там. Да они же больше частью торгуют уже чужой да? ну, ну, пока еще свои, кто чужой даст. Вот председателем Совета директоров АО «ГЛОНАСС» стал Дмитрий Рогозин. Как в прошлый раз мы сказали про нее, спутенился совсем. Ну, вот да. как так. Ну, был приличный человек, и вдруг раз и, и спутенился. И, и, и принимает участие во всей этой мерзости. И вот, ну, как не стыдно-то вот единственный у меня вопрос такой вот. Да, я можешь прокомментировать? Да, да. Да вот я как людям, почему не интересно. Я, не стыд... честно говоря, не хотел бы комментировать по одной простой причине, что с Дмитрием Ракозиным нас связывает, связывали, скажем так, личные отношения. Я, конечно. Ты да кто-то обиднее, вот всегда. Да, я всегда считал его ярким, талантливым и до известной степени независимым политиком. Но сейчас вот он в обоими, видим присягнул по определенным А их там очень челяют. Внутри вынимают все, и Назначен новый начальник московского метро. Причем это стал зам бывшего. А от того отправили, значит, на железную дорогу, откуда он и приехал. Ну, собственно, значит, там будет то же самое, что и в метро. И те приколки, которые... Мы все время получали от наших друзей, работающих в метрополитене. И теперь они будут еще и на железной дороге. И вот компания, сына вице-президента железной дороги, договорилась с властями США без суда. Их обвинили в том, что они деньги слямзили, и они вот, обязались выплатить 5,9 миллионов компенсаций. То есть, интересно, они, я так понимаю, деньги прут отсюда, а компенсируют а в США. Это, значит, компания сына вице-президента РЖД Дениса Кациева. А, Кациева, это был у нас такой министр в Подмосковье. Вот, и глава РЖД. с железной дорогой, только одни новости, значит, надо ждать что какой-то беды на железной дороге, потому что пошла волна по железной дороге, вот глава РЖД Олег... Белозеров госпитализирован с подозрением на аппендицит, и вот тут уже сообщение, что его уже прооперировали в Пекине, то есть он так решил, да, решил, что лучше, наверное, в Пекине все это сделать. И Трамп заявил, что будет противостоять разрушительному поведению России, то есть, ну там разные переводы и подрывному поведению, и много интересного в общем. как он видит противостояние? Ну не знаю как он видит Климкин вот да, заявил Он должен что... доказать сейчас что он твердый Проамериканский президент И никак не зависит от России Ну да конечно денег он Для не, него, не брал И не общил Ну он должен будет сейчас делами И заявлениями доказывать эту позицию Слифт отключат Ну пока не отключат Вот а Тиллерсон заявил что это. Перезагрузка отношений с Россией Невозможна Тиллерсон причем после встречи... То Отнятие отнять я... орден не пускать... Да, с И экс-глава Пентагона сказал, что связь РФ и США при Трампе стал хуже, гораздо ухудшились отношения. Это бывший глава Пентагона, то есть тот, который при Обаме был. Да, который закупал вертолеты по цене 713 миллионов рублей за штуку, когда они столь оптом, когда они стояли 82 в розницу, ну нормально. Так, вот в США предложили России пригласить журналистов ну, на учение Запад, а тут, значит, этот Коношенков очень Возмутился и сказал, что все время приглашают. И прямо из этого такой устроили шухер такой телевизионный. И заявили, что подрол, подводная лодка ВМФ э, Российской Федерации Краснодар вошла в Средиземное море. Тут все должны встать, наверное, как в фильме в э, э, «Охот за Красным Октябрем» и запеть гимн. Помнишь, там <laughs> встать и запеть, и запеть гимн? Я, я не понимаю, в чем... Фишка-то, ну вошла подводная лодка в Средиземное море, а она куда ну, должна она входить? Она, наверное, впервые. Да, вот это вот. В чем? Но она и должна ходить по морям-то, если мне, вот я ничего не путаю. Подморнула под босфор Дарданелла. А может, она не хотела, просто перепутали там. В Японии разведывательный самолет разбился, а КНДР запустили ракету с большой ядерной боеголовкой, как они сами заявили, не знаю, с большой-небольшой, но улетела она в сторону Владивостока и упала вне пределов, как нам сообщили экономической зоны Японии. И вот тут я задаю вопрос сам себе, как бывший пограничник, а там кроме экономической зоны Японии есть только другая экономическая зона России. Там других зон больше нет. Они состыковываются. Все там фактически больше нет другой воды-то. То есть она упала в экономической зоне России, выходит, если вне экономической зоны Японии. Ну Может, наш там договорились по металлому. Тогда где наша ПВО была, которая... Объявляет, что ПВО работала, следила, контролировала. И если вдруг чего, то мы бы ее там Да, было. если завтра война, если завтра в поход, то все там ПВО. Ну я вот насчет ПВО опять задаю тот же самый вопрос. В Сирии Израиль бомбит, Трамп запускает ракеты. Где то самое ПВО, про которое нам рассказывали? Причем там и есть С-4. Спахрана там не работает. С-400 это объектовые противоракетные обороны А у них же и С-300 тоже есть Они же дали этому Башаруасу до С-300 И кричали, что американцы теперь все в обмороке лежат А если мы вспомним, мы в 35 самолеты летали и разбомбили да израильские и, их это... даже не увидели так что вот такие странные вещи про интерес вообще задумывался как противоракетная система. системы она считается не стратегической про и вот его хотели как бы так сказать компенсировать сокращение стратегической противоракетной обороны. были, помните, два округа, да, один сократили. И вместо этого решили сделать, построить локальную зону противоракетной обороны. Была такая идея в 80-е годы. Она вот реализована в комплексах с 300 С4, сейчас с 500 пытаются mm -hmm. сделать. С карманом, в общем, они, да, больше работают. Да, но там сейчас гиперзвук идет. <связывая> <связывая> с такой скоростью, что ты не понимаешь, какого. Да? <связывая> <связывая> И по гиперзвуку там у нас тоже будут что -то делать, но пока мы отстаем по гиперзвуку. А гиперзвук это ракета, которая летит по поверхности на космической фактической скорости. Современные с тем ПРО ее не, не берет. Да, и вот опять Путин повторил трюк с прокаженным, помните, как в блефе, говорит, знаешь ты трюк с прокаженным, да, ну, и там вынесли одежду, прибыл в Иркутск на совещание по ликвидации последствий пожаров, я сразу вспоминаю, как ликвидировал последствия пожаров в Подмосковье пообещал всем, что повесит видеокамеру и сам будет наблюдать. Мы нашли этот сайт, залезли, наблюдали долгое время, ничего там не увидели. Ну ничего не происходит, висит камера и все. Думаю, ну Путин, наверное, тоже наблюдать за тем, что ничего не происходит. Я был свидетелем этих базаров 2010 года, которые у тоже людей. Причем это было в Луховицком районе, в Егорском районе, в Коломене, да, в я выезжал на место катастрофы на закон Жилки Но не После этого там провели учения, Там ведь, когда заливают пожары, нужно большее количество воды, нужно мощное оборудование. А у нас его нет. И вот привезли в колонну это оборудование. Путин, по-моему, там был или Медведев, сейчас не помню кто-то. Смотрели, как оно работает. Французская, да? Я не помню, какое. неважно, важно. Хорошее, адекватное. Только, значит, вертолеты, самолеты стали с подниматься, МЧС начинает это все сворачивать. Им говорят, ты куда? Им говорят, вы же это нам оставили, вы же везде заявили, что здесь оставили это оборудование. Говорят, нет, нам еще нужно испытывать там еще где-то еще. У нас больше нет один экземпляр. Короче говоря, с помощью всяких там ухищрений и служебного подкупа, в хорошем смысле это слово, кому там квартиру дали, кому-то еще, оставили это оборудование, но оно в одном экземпляре для демонстрации там Путина Медведева было. То есть вот надо понимать, что пожарам мы не готовы по-прежнему. Просто нам сейчас везет в погоде. Не повезет, все тоже будет в 2010 году. Ничего не поменялось. До Иркутска Путин был в Пекине с двухдневным визитом. И, да, значит, там про... Да. Понимаешь? И, значит, про КНДР он там высказывался по поводу того, что ракетные и ядерные испытания считает неприемлемыми, и что значит вот в ядерный клуб никого больше не будем принимать, и так далее. но в общем-то, тут по факту, тут по факту. К коалиции, да ничего он не присоединился, он сказал, что надо договариваться, он пытается между струй пройти, а пройти не удастся. И вот про всемирную кибератаку заявил, что это вообще сделали спецслужбы США, но при этом Россия меньше всего пострадала. Странная такая ситуация: да, меньше всего пострадала Россия, но сделали спецслужбы США, на кого они Мы работают. По Корее, там ведь ситуация такая, что наши подписались Кореей кучу всяких соглашений. Вот надо понимать, моральный уровень власти. Они, например, подписали одно соглашение, по которому перебещики да. будут выданы корейским властям. Но фактически, грубо говоря, Прям сразу оттуда будут отправляться на расстрел. Да, мы об этом говорили. Да, есть, надо понимать, вот, насколько это фактически моральная, и не только моральная поддержка корейского этого режима, оказывается, России. Да. Где-то мы там чего-то пытаемся якобы там показывать, что мы вроде как и не очень этим рады, а с другой стороны, когда дело доходит до дела, оказывается, у нас очень много общих ценностей с Корейской республикой Северной. Вот, и президент, с президентом Чехии встретился с Путин, но тот, наверное, не в себе был и так пошутил, что предложил ликвидировать журналистов. Даже, я так понял, Путин не оценил эту шутку. И шутку, можно сказать, в кавычках. Ну, не мочить артели. Ну, да. И, а после встречи, вернее, на встрече с Земаном, я не знаю, что там Земан пил, а вот ну, тем более не знаю, что Путин не ухал, Потому что он заявил о повышении реальных доходов россиян. Ни больше, ни меньше. Вот сейчас говорим о том, что ВВП в нулях, да, там, в общем, смешной ВВП. Промышленность, это не промышленность на 0,1%. Да, Правда, ну, стройка на 4,5 упала. Да, ну и, и смотря в каких цифрах это все считать, да, если в рублях, то может Помните это рекламу, когда там такой артист такой харизматичный в теле говорил, а ребята-то не знают? Ну, ну да, да, да, да. А 145 миллионов не знают. Опять а повысили доходы И вот тут необходим обязательно комментарий. Путин считает преждевременным говорить об участии в выборах в 2018 году. Мы переходим на очень серьезную тему. Вот я лично думаю, если бы я был Путиным, да, вот, вот даже невозможно представить, но тем не менее, вот лучший вариант для него это уйти, не выставлять свою кандидатуру, провести. Мало-мальски честные выборы сначала президента, потом парламента, и начать политические и запустить процесс политических реформ. Это единственный способ, на мой взгляд, удержать страну от катастрофы. Вот другого способа я просто не вижу. Просто не вижу. Потому что все тоже мракобесие, которое сейчас творится, вот мы там смеемся над чиновниками. А это идет общая деградация госмеханизма. Я это видел, как бы работал в КГБ, и мы видели, что творилось тогда в позднем Советском Союзе какая-то деградация и шло в самом Госупарате. И вот сейчас примерно те же процессы. То есть дебил на дебиле. И не потому, что они там дебилы, а потому, что такой там отбор и э, принципы работы такие, что они принимают абсолютно идиотские решения и э, абсолютно делают грубейшие ошибки вот там с этим, с отпечатками э, угу. в памяти ну, да. солдата да, нашему. Да. Они даже написать правильно уже не могут. Анекдот темой. Звонок в Госдуму. Здравствуйте, отдел кадров Госдумы. Да. А как к вам устроиться на работу? А вы что, идиот? А у вас это обязательное условие? И вот Путин тот поиграл на фортепиано на расстроенном рояле. Эдика, мы отпускаем. Ему надо свою программу, так что смотрите программу Эдика. Сам нам было, да. вот и. Значит, Путин поиграл на рояле, ну как обычно, то есть шо, шоумен. У нас у власти шоумен, да? То есть то он рисует кошку, кошку сзади, то играет на расстроенном рояле, то еще там на медведях катается. Там он на майке у придурка Путин на ну, медведях. Че, можем а? можем да. Вот я к чему? К тому, что... У вас должен быть рояль в кустах. Да, да, да. В кустах. Как Станиславский говорил, да, что единственным мерилом достоинства актера является успех. ну вот Мы же не актера-то наняли, мы же как-то вот вроде... Наблюдаем за человеком, который называет себя президентом, наверное, не личный успех это мерило. Не, ну приятно, конечно, когда президент говорит на иностранных языках, играет на фану, хотя, конечно, двумя пальцами, да, ну, да, но ну, я несу, например. Я например пианист самоучка, да, но я никогда не сыграю в присутствии мастера, потому что мне стыдно ну, за себя да. Быть, да? А для себя будет. Ну, для пиара. Да. Для, для нас, да, кого? Для кого? Для пиара да. для... для 140, везде. там с чем-то миллионов. Как бы помягче сказать. Ну, ну, ну, да. Показывают, что никого нету за да, ну, вот теперь Путин, знаете, Путин ответил на вопрос о риске поглощения Китаем российской экономики. Да, говорит, Россия не та страна, которая что-то боится. Причем здесь боится, то есть это подвели к краю, говорят, прыгай. Говорит, да мы не боимся, мы прыгнем. Ну, наверное, есть... Ну, я думаю, что Китай уже должен скоро будет воспринимать нашу экономику как статистическую погрешность. Просто я оглашу цифры, может, для тех, кто интересуется, да, вот пользуясь каналом. Американцы производят ВВП уже 18,5 миллиардов да. долларов. Я беру в цифрах не аппаратитет покупательной способности. Китай, по-моему, превысил цифру в 12,5 триллионов долларов, а мы скатились с 2,3 триллионов долларов до одного и одного. То есть наш ВВП сегодня не по паритет покупательной способности, а вот в абсолютных цифрах в 18 раз ниже американского и в 12 раз ниже китайского. В два раза ниже, чем штат Калифорния. Два ну, раза да. меньше, больше, чем в два раза меньше, чем Италия и так далее. Ну, То есть и... мы сейчас, по-моему, пятнадцатая экономика мира, и грозим, и нам грозит там 18 19 место сколько, в ближайшем Тогда меньше и чем Иран. Юж... Южная Корея впереди. Это Бразилия впереди и так далее. То есть мы уже, в общем-то, не очень... Ну, в входим, но не более того. И вот Цзиньпин заявил, что стратегия Шелкового пути требует безопасности в регионе. И, соответственно, подписано 70 стран, подписали различные соглашения о сотрудничестве. И Китай выделит развивающимся странам Шелкового пути 8,7 миллиардов долларов. Нужно понимать, что... Ну, нам, нам, нам, а, грубо говоря, не жарко, не холодно. Для нас это больше минус, чем плюс. То есть, это вся система, которая развивается в обход там, России. Страна исключается из этого процесса. Потому что президенты приходят и уходят, а страна и народ остается, экономика остается. Да. И если Газпром сегодня, допустим, по всем параметрам терпит поражение, или, по крайней мере, снижает свое влияние, это в конечном итоге плохо для страны, потому что когда поменяется власть, для Газпрома все не изменится поминовение. Волшебная палочка он будет продолжать нести на себе груз ошибок прежнего руководства. И любая другая компания России точно так же. Это не очень хорошая новость, на самом деле. Да, конечно. В Турции заявили о намерении создать военную базу на севере Сирии, это тоже не очень хорошая новость, потому что это э, форпост, естественно, против курдов, безусловно, для да. того, чтобы ну чтобы курды не объединялись, чтобы можно было сдерживать и сдерживать нас предельной территории. А наши курды поддержат тебя. Поэтому с Турцией столкновение обострение отношений практически неизбежно. Неизбежно. Вот это то, о чем мы говорим да. все время. Все мыслящие люди. Вот посмотрите, там Мальцев, Гудков, я не знаю, кто еще. Вот люди, которые все. здесь... Да, для, всех, для всех понятно, что, что конфликт с Турцией обострение, неизбежен. Обострение да. точно неизбежно. Ну, да. Неизбежен. Но, тем не менее, играет Путин на стороне Турции. Почему? Не знаю. Ну, да, много а просто, общем, не, не осталось никого. Значит, еще Турция не пустила немецких депутатов на военную базу Энжерлик. Ну, это логично, в общем-то. И так. Сейчас тогда у нас время. Стараюсь я побыстрее новости пройти. Так, Макрон назначил нового премьер-министра Франции. Ну, это логично, потому что власть сменилась. Партия Меркель выиграла региональные выборы на Западе Германии, и для многих это вызвало удивление. 50-50 социалистами, социал демократами Чуть у них больше, чем у социал Но все равно... Поэтому основная борьба между Меркель и Шульцем. Да, все считали, что Меркель похоронила себя, а вот... Пока нет. Ну, мы говорили о том, что в революционной ситуации они развиваются в основном в тех странах, где все плохо, а где все хорошо, там люди хотят эволюционировать, а они не хотят никаких потрясений. Зачем они им нужны? И вот в Баварии: число пострадавших при взрыве на заводе возросло до 13. Взорвался завод, что, кстати, крайне редко бывает. Завод, да? Да. В, в... Ну, сильно взорвался. Не, я почему просто я сравниваю с бояршником? Да, да, да, А вот в Мексике Боярсник опаснее. Взорвалась церковь, причем взорвалась из-за пиротехники. Но это особенность мексиканцев там, да, в церкви хранить пиротехнику. Разнесло нафиг. И, в общем, один человек пострадало. Да, а вот дальше вообще очень весело. особенность. Африканцев, я имею в виду христианское, и еще более глубокое. В Зимбабве священник демонстрировал, как Иисус ходил по воде. Ну, уж не знаю, насколько у него хорошо получилось, но его съели крокодилы. То есть, ну, три ну, крокодила на него напали. Не, получилось неплохо, но не до конца. Не до конца, да. Не дошел. Пошел, но не дошел. То есть, такие... В Венесуэле полиция применила перцовый газ на марше пожилых людей, в общем-то развлекаются. Где? В Венесуэле. А, ну, там сейчас обычное дело, там 44 погибших. Да, мной. там ведутся бои фактически, да, и мы говорили о том, что Мадуроба еще, помнится, в прошлом мае говорили, что вот самое время соскочить. Ну, он, видно, не услышал. Не то, что нас не услышал, наверное, ра -ра голоса разума не услышал. И вот сейчас он обозвал премьеры Испании трусом. В общем, всех он там. Но Мадур очень интересные личности. Например, он же серьезно рассказывает на центральном телевидении, что он вас не видел, президента Чавеса, в образе, в образе птички, с ним разговаривал. Знаете, это... Да, да, это... Растений разных всяких. Нам даже говорить не надо, может пожевать случайно. Или понюхать. Вот либеральная партия обвинила Дадона в измене Родине. Удивительно, тень бедоносца. Вот с кем пообщается Путин, того сразу же импичмент, так сказать, грозит. Ну не знаю, посмотрим. он единственный руководитель, который приехал на парад к нам. <связать> да, ну, <связать> и вот такой облом. Дома. Да, Дон, и кто-то еще <связать> то, <не там>. <связать> <связать> Вот. Сталин лишил звания почетного гражданина чешского города, чешских будиевиц. Те самые чешские будиевицы что описаны в, в, в Угашика в швейке, когда читаешь, ржешь. И вот такая интересная, смешная вещь получилась, что Сталин оказался там почетным гражданином до сих пор. И там между собой переругались, и все-таки его и э, Клемента Готвальда, который оба они в 1945 году стали почетными гражд гражданами чешских будиевиц, их исключили. Из этого там, они должны, наверное, там, в гробу перевернуться или что. Ну, вообще смешно. Так прям по вот как у Гашика прям все получилось достаточно весело. В Испании тысячи людей запрети просят запретить кориду, требует Да ну как-то вот я присутствовал на кориде, не был на кориде, был. И, и, и ужасное у меня настроение было. Я дался никогда больше туда не а по я, говоря. Пришел с таким настроением, не очень... мне было жалко быков, да. А потом, когда увидел, они как... как... какие-нибудь какие звероподобные, с каким удовольствием. Они убили всех, мне как-то жалости к этим бокам немножко поуменьшилось. Ну вот неприятно, конечно, когда вот это все там его убивает, это быка, такая не очень процедура. Но э, то, что это смертельно опасная профессия э, корида для человека, это не всякого сомнения. То есть я вот просто понаблюдал, с какой яростью там какой-то был один чокунтый бык, который там произошел у всех. Вот, ему даже удалось забежать на, на первые ряды трибуны, там просто этот народ кинулся ну кого-то он даже успел там ударить. То есть, как бы число, вернее, мои вот эти симпатии быкам, они резко уменьшились после кориды. Вот честно скажу. Я не за убийство быков. Ну вот, может быть, их нужно оставлять живыми, но вот. Мне как-то их стало меньше жалко, потому что у них совершенно слепая ярость. И желание убить любое движение существо реальности. Я был, Может, с... я, не да, да. я был с маленьким сыном своим, и мне Нет. было страшно еще я понял, что я зря вообще его сюда привел, поэтому когда быков утаскивали убитых мы говорили ему, что их увезли лечить вот, но из четырех тарера а, бык нахлобучил, ну быки разные нахлобучили троих, вот это да. для меня было удивительно это я не... думал, я, я что это абсолютно безопасно, я пока... в не видел там тоже была травма, но она такая, может, один из пяти, что там быков. Остальные как-то чисто все прошли. Не, а это стукнули. Один только вот чисто все сделал, а одного освистали, потому что он вот этой вот штукой, которой надо в голову было попадать, он как-то неправильно сделал. Бык махнул, она улетела к зрителям и порезала руку у девочки. Потом значит, одного он стукнул. И тот вылетел из тапочек, причем я вот, это, и смех и грех, я обратил внимание, когда работал еще в милиции, что если приезжаешь, если и так, тапочки да. стоят при ДТП, ну, значит, труп. И, а тут тапочки стоят, а человек-то живой, и он вышел сюда, и внизу его видно, ему побрызгали чем-то охлаждающим, значит, на ребра, потому что там страшный гематом было. Он вышел, попробовал надеть тапочки, а у него ноги опухли, они не лезут. И он босиком ну, с этим быком сражался, очень жуткое зрелище. Я зарекся и сказал, все, я больше конечно. никогда не пойду. Но быка жалко было, нет? Да. Быка было жалко, честно. Ну да, там специальные породы, конечно, да. Но я просто такая тупая слепая ярость, и вот бык убийца, бык убийца, вот на арену, бык убийца. И как-то его уже меньше жалко. Если бы там была наша буренка, которая помучалась, бы ну, ребят, ну что, ну да. даю молоко и масло, а выдам". Наверное, было бы очень жалко. Вот у Трампа на его этом, поле для, для гольфа, гольфа да, с протестный флешмоб. 200 человек там протестовали. Значит, не дали мячиком закрыть. Ну да, да, да, да наверное. И Значит, вот э... это протест да, Представляете и... Могли ли 200 человек прийти к Путину Чтобы не дать ему заходить мячик У нас тоже такой особый протест В Санкт-Петербурге приступили К сносу теннисного центра С людьми внутри То есть там люди протестуют Они сидят внутри И как в Брестской крепости сносят Этот центр В Йемене чрезвычайное положение за эпидемией холеры. И вот я помню, в 2000-е годы еще спорил с профессионалами, которые в институте микроб работают, и сказали, дурак, куда ты лезь, что ты споришь? Холера нас еще посетит так, что мы там 10 раз еще, а я не буду говорить, что сделаем. И действительно, на Гаити эпидемия. Сейчас вот эпидемия уже 115. Это на вчерашний день умерших и 8,5 тысяч заболевших в Йемене. От да, от холеры, в общем-то, идет ну, лишь бы эпидемия. Я думаю, что там, конечно, они ее погасят, но что вспышки будут сейчас, и многие эпидемиологи об этом еще говорили давным-давно, что есть период, после которого начинается... Я вот думаю, так... что просто расслабились. Ну, может быть. Во многих странах просто эпидемиологическая службы расслабились. И нет, и не... случаи исключительно редкий, поэтому может такое запросто быть. Она же стремительно называется моментально. Да, и тут вот интересно а В каждом городе европейском да. самый главный памятник это окончание победы над чумой. Вот Росстат заявил, что жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды. И в рамках того, что вот какие-то эпидемии холеры по всему миру, да, отсутствие безопасной питьевой воды, оно напрягает. Кроме всего прочего, понятно, для чего это говорят. Для того, чтобы можно было воду продавать. Как этот товарищ главный в Нестле, который сообщил всему миру, что вода есть товар. И поэтому, если вы хотите получать воду, давайте платите деньги. Ну, я вспоминаю Беляева, продавец воздуха. Угу. да, это я... Хорошая идея, да? Сначала воздух выкачать, а потом его продавать. Фантастика, да? Но... Так нет, ну, все фантастические сюжеты, вот Эдик ушел, он у нас в свое время правильно сказал, что все фантастические сюжеты, даже самые невероятные, они в конце концов реализуются. И мы это видим да. на практике. То есть мы смотрим какой-то голливудский фильм, потом видим, как это реализовано а, в жизни. Ну, сколько раз падали башни торгового центра? Да. Вот эти Туинсты, да? Да! Помните, сколько фантастических было всех этих фильмов, где разрушались эти башни. Вот на да, карте. А, а вот фантасты, которые пишут книги, они рассказали на одной из что когда у них задали вопрос, откуда вы черпаете вдохновение. Они говорят, мы приходим в специальный научно исследовательский институт, увидим какие-то новые разработки, которые еще не реализовали, mm -hmm. и пытаемся дальше уже развить какой-то сюжет. То есть это уже предыстория того, что mm -hmm. обязательно mm -hmm. надо да. ждать романов, которые появится после заявления Илона Маска о интерфейсе между человеческим мозгом и компьютером. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Я думаю, это будет что-то. Это, это будет совершенно шаг будет к новой цивилизации. Нет, ну самое интересное. Что-то что должно произойти. Да, самое интересное, мне кажется, в политике, когда совпадает, да, вот как хвост виляет собакой, фильм, а до этого книга была выпущена Американский герой. И через несколько лет, собственно, все повторилось. В, этой, в этом фильме президент пристает к девочке скауту в, в овальном кабинете, а потом случается война с Албанией. Ну, то есть нужно э, сделать вол, вой, войну с Албанией. Потом скандал Клинтон-Моника Левинская и, э, Господи, в общем-то, в Югославии проблема. С Трампом. А? Это вообще мультик. Да-да. <связь> да, да, вот он. Ну, в Симпсоне, да, в Симпсоне, «Фэлэк. да, мультик, как Трамп стал президент, вот 2003 -го года мультик, или там какого, я уж не помню. <связь> Слушайте, ну, я <связь> думаю, что все равно не все бледнее, когда огне Ну да, <связь> <связь> да, да, да, да. Почему мы забыли Очень скрыт. хорошее творение. Смотрите, мультик маленький и большая в Ютубе 4 минуты, 16-15 секунд по-разному. Забыли мы. Маленький и большой, не видел? Нет. Очень, Это такой крутой мультфильм. Просто вот сейчас мы покажем, он 4 нового минуты. Зрителей, Просто да. мозг выносит у человека, у любого 8. человека, который посмотрел. Это мультфильм про Путина и Россию. Маленький а, Путин. видел. Да. видел, да, да. видел да. да. Но очень жестко, да. Да, вот Тойота решил инвестировать в создание летающего автомобиля. Ну, прав, что-то как-то 370 тысяч всего. А, а и мы... Это ответ на их ответ на наш... На наше дело о покемонах. Да? Ну, да, да, да. А Илон Маск показал первое испытание скоростного туннеля. То есть он пошел другим путем. То есть, когда мы говорили, как изменится коммуникации, Ну, поднимемся в воздух. Маск решил закопаться под землю. В общем, тоже вариант. И с той скоростью, с которой идут сейчас проходческие машины, может быть и неплохой вариант. То есть там... Видео очень хорошее, стоит посмотреть, машина едет, заезжает на специальную площадку, на этой площадке опускается вниз в туннель и, собственно, сама площадка-то ездит. Это электрическая э, такая тачка, которая движется со скоростью 200 км в час, привозит эту машину куда надо, она там поднимается и уже движется по поверхности. Внутри она только в такой тачке ездит, почему? Потому что ну, как компьютер там всем управляет. Ну, для, может быть, их стран Это нормально Здесь пока мы это все Здесь мы будем летать, все-таки Поэтому ориентируемся на Тойоту Которая 370 тысяч Пока почему-то так мало Заложила, хотя, может, и сделал Насчет летать я бы Посомневался С учетом, а другого, с учетом того, что в каком загоне Находится у нас малая авиация В каком законе у нас находится Авиация вообще, и уж тем более Технологии создания каких-то новых транспортных э, <къех> механизмов. Нет, просто мы там уже живем в новой исторической эпохе. Да, эпохи. мы хотим. Понимали, мы хотим. А у нас там все цветет и пахнет. Ну, если в Англии, он британский ветеран совершил затяжной прыжок с парашютом в 101 год. Это человек, который в 1944 году высадился на пляж в Нормандии. То есть, это И тот стел... человек, который второй И фронт... Да, второй фронт открыл. Решил прыгнуть с парашютом 101 год. но ну, mm -hmm. почему нет? Если он даже хочет летать, то нам сам Бог велел. Я, я прям мечтаю увидеть, как вот все это будет. А это году немцы делают летающие. Ну, вот обрати внимание, сделали бельгийцы... Прекрасный, да, аппарат, года. прекрасный аппарат, который летает, его должны были в 2014 году в серию запустить, летающая машина, его не запустили, сейчас э, Словения сделала, в 2017 году должны были запустить в серию, пока тоже отмалчиваются. Ну, как, как машины странно. без водителей уже пошли по трассам да а, Германия, Англия ну кто-то может быть отба отбашлялся ну, Toyota 375 тысяч тратит на машину которая будет летать ну это же смешно, давай говорить откровенно если бы они 375 миллионов заложили то это было бы смешно наверное. это даже не Рейхстаг, да? так вот так что. То, то ли наши, 20 миллиардов в день, да? Да. Заложили. Вот нам тут пишут, что Путин, ну, это тролли, конечно, будет в 2018 году президентом. Ни одного шанса у Путина в 2018 году. Потому что мы все не хотим, поэтому не будет. И вот тут пишет мне человек. Опа, сейчас я прошу прощения. Куда-то убежал оно. Тут э, написал нам из Твери э, человек, что был там, вот, э, при взятии Рейхстага, имеется в виду и готов это рассказать. Пожалуйста, с удовольствием. Вот позвоните. Телефон Сейчас Телефон какой? Три девятки работает. Телефон. Да, работает. Значит, телефон. Три, Три девятки восьмерка. 05-11-17. Позвоните нам, пожалуйста, и мы договоримся, как в эфире дадим время, что расскажете. Что, что, очень... я, может, как я вас о многом сегодня узнал о многом. Да. Вот про это... а вот вячеслав я участник реконструкции штурма берлина если пригласите на передачу могу вкратце рассказать взгляд изнутри на происходящее владислав и его пантерка ты спасибо Запишите владислав три девятки 8 05 11 семнадцать да в копилку на новое хорошее сетевое железо спасибо на переселение кремлевских крыск на Индигирку, отлично, ну, ладно, спасибо, денег, привет mm -hmm. от братского литовского народа, молодцы, лабос раз, вот, дядя Слава, я копил на фирменный нож, но думаю, вам нужнее, это из моей копилки, потратьте по уму, спасибо. Жека нам прислал. На благое дело, Олег, удачи. Вячеслав, вы обещали пригласить в эфир Владислава Жуковского. Подскажите, эфир с Владиславом будет? Что у нас по Жуковскому? Ну, ну, он позвон... на... обещался позвонить, приехать, и тишина. Да, так, ура, на правое дело. Сергей, привет из Калининграда, Василий, Нина Ивановна. Вячеслав Вячеслав, действительно ли Кадыров является преемником Путина? Действительно что у него вырос рейтинг с 31 до 42 процентов, как говорит Ганапольский. я уж не знаю, ну, как, как угодно, рейтинг может у кого угодно вырасти в любом месте, да, тем более после буду, да, но вы же понимаете, что вот спросите всех, кто рядом, ну, кто будет голосовать за Кадырова, никто и никогда, Серьезно, конечно, никаких шансов, ни одного шанса нет, поэтому те люди, которые... Он может там себя изображать лидер Кавказа или пытаться изображать, но не более того. Я встречаю на улице массу людей чеченской национальности, которые проживали в Чечне и сейчас проживают. Вот мои друзья машут головами, они подходят, жмут мне руки и говорят «спасибо» спасибо, что вы говорите правду, и это что, это позитивное отношение к Кадыру, что ли, если свои относятся к нему негативно, ну о чем речь, просто они не могут это высказывать публично, мы понимаем, что, чем они рискуют, и вообще просто общение с Мальцевым уже, наверное, подрастрельный вариант для таких людей, если не дай бог кто-то увидит, там расскажут. поэтому большой привет нашим чеченским друзьям, ребята, все, не ждем, а готовимся. Так Какие еще вопросы Тут вот Гудкову Геннадий Владимировичу Вопрос задавали по поводу Какого-то депутата Он убежал у меня Знает ли он Ну, Я не знаю сейчас Да депутат Убежал депутат Какого-то депутата Спрашивали как можно охарактеризовать, не значит куда-то дел спрошу. Да. Прошу, прошу. Ну, убежал, убежал. Да. Можно. Так. Ну сейчас только народу уже убежал. Да. Хорошая тенденция. Да. Человек в около дискомфарке. Да, вообще кошмар. На очень да, вот э, мы Нет. обратили мы обратили внимание, когда особенно по тюрьмам там сидели и вообще, когда общаемся с работниками правоохранительных органов, то в три, так сказать, позиции. Первая позиция они абсолютно с нами. Вторая позиция они думают так же, как мы, но не верят, что-то что, что получится, говорит, вот ребята. Там разные есть. Там, допустим, и... есть вот эти силовые подразделения, да, там, У -у -у. ОМОН. там, конечно, сейчас уже зачистили всех тех, кто думал, набрали тех, кто вообще не думает ни о чем. Оперской состав прекрасно понимает, потому что я сам себе могу сказать, когда был молодым опером, прекрасно понимал, куда родная партия ведет в страну, в какое место и чем это закончится. Опиранью. А занимают позицию критически настроенных к действующей власти, если там они не в тусовке, не крышуют. Вот там разные настроения есть, но в целом, конечно, правоохранительная система недовольна воровством массовым власти. И э, вряд ли она будет в этом отношении защищать. Я очень сильно сомневаюсь. Вот и кроме вот этих ОМОНовцев, там с щитами, с латами, которых там уже отбили голову на занятиях власть, собственно говоря, больше, особо никто не защищает. И уровень профессионализма очень сильно упал. У нас среди амоновцев очень много соратников, не, соратников ну, ну, которые, ребята, которые даже, даже и не скрывают э, того, что является ну, нашими соратниками. Не, подразделение зачищает от таких не, ну, Я думаю, что так и будет. Но я не удивлюсь, если к определенному времени многие просто не выйдут на работу. И там будет да, там надо их к этому призвать. Да. Потому что защищать власть жуликов, защищать власть преступников, которые там измываются над народом, это, в общем-то, ну, надо понимать, что это... Головы там не, у всех отбиты. не Не, у всех, конечно. Но они там сейчас стремятся зачистить эти передовые отряды, которые бросают народ. Вот у нас сидит. Не, я же не сказал, что все, конечно. Но, но сейчас пытается убирать ребят, которые там критические мысли. Просто идет такое оболванивание, неидейное промывание мозгов. Что -то не только... Мы все там объявлены агентами, там антанты, И кого так нет. Всех разведок вместе взятых. В общем... ну, вот нам из Чечни как раз написали, мы, конечно, не проголосуем, но надо понимать, где мы живем. Если Кадыров будет выдвигаться от власти, шансов спастись у нас не будет. Поэтому они бегут, второй народ, который бежит в Европе. да сколько стоит настоящий в Германии. Дешевле, конечно. Но, может быть, если по-серьезно посчитать, сколько стоит, может быть, Ну, здание, наверное... Метров пятьдесят тысяч квадратных, да? Не меньше. Кто бы экстак вот так хорошо ориентируется? Надо позвонить, вот ветераны, которые сто один год прыгнул, может он знает. Ну хорошо, 200 тысяч, 200 тысяч квадратных метров. Ну хорошо, это здание правительственное да, оно полторы две тысячи евро не меньше в здании. Но даже если это 200 тысяч квадратных метров на две тысячи евро, 400 миллионов, вот как раз тот, который там мы штурмовали в один день из картона. Ну, Но, не, а я, я вам объясняю, принципе, что вот стоимость примерно 400. 400 миллионов евро, да, 000 000 000. предположим, построить рикстак стоит 400 миллионов евро. Mm -hmm. Ну и вот и наш это картонный шоу сто... столько стоит столько. Да. Вы посчитали, за эти деньги можно купить 300 современных танков Т 90 или построить э, средний размера города. Да, примерно, да. Ну, Конечно, 20 миллиардов. миллиардов. Бюджет маленькой небольшой области. Допустим, такой, как, наверное, Курганская область. Примерно. Не, ну, такой. там еще важное, традиционное или традиционное. Ну, я имею в виду общий бюджет, который ты... год тратить. Там, да на... есть на что потратить-то. Ну что, будем заканчивать. Сегодня у нас вот такое будет. необычное было... И, и, и, как, как это назвать, да? Ток-шоу, да? Ток-шоу. Ток Сегодня у нас был необычный гость. Ну, мы, в общем-то обычный да. Ну, в плане, того, в плане, в плане э, идеологии. То есть, э, так, такой же, как мы, в общем-то, необычный, наверное, если бы э, пришел человек, который говорил бы, что Путин там молодец, что он президент 18-го года, что надо реновацию там двигать и еще всякую фигню, от которой бы, наверное, волосы у нас стали дыбом. Но надо сказать, что таких людей все сложнее и сложнее найти. Вчера, и вот кости не даст соврать, к нам подошел Нодовец. Да видели, наверное, это же было в Перископе. Было да, в да, перископе. Да, подошел да. Нодовец и как-то мы с ним поговорили так, и в результате мы, мы скисли, потому что ну, мы, а, оппонировать должны, мы, да. мы приводить аргументы, с которыми он не соглашается, а он соглашается совсем, и это был, наверное, в перископе выглядело кисло, потому что мы на нее так набросились, ура, ура, а потом мы говорим, вот, реновация, он говорит, да, это грабеж, там, и так далее, и мы стояли, и он стоит, молчит, нас снимает, и мы стоим, молчим его снимаем, и медленно так разошлись, потому что я думаю, что он будет вместе с нами сегодня хорошая статья опубликована я просто рекомендую прочитать Василашвили он знаете о чем пишет? Вот на самом деле, когда в Советском Союзе многие ошибались, а ошибались почему? а не было информации голоса глушили сам уничтожали и так далее и тому подобное я где-то все начитал с работы в КГБ, все это прочитал. Вот, всю эту литературу, которая запрещалась в Советском Союзе. А он пишет о том, что, ребята, вот все-таки, вот как же так, вот не иметь совести. ведь Сегодня есть вся информация. Сегодня можно получить любую информацию на любую тему. И не нужно там быть там, каким-то антипутинцем или пропутинцем. Просто нужно быть человеком, который э, способен мыслить способен поступать в соответствии с голосом своего разума, своей совести. Вот разве можно вот так вот присмыкаться перед властью, разве можно вот так сегодня себя вести, разве можно так леть воду на мельницы врага, вот зная понимая или имея возможность. Но надо просто, как говорится, все-таки мораль и нравственность не должна проваливаться там ниже принтуса. Сотрудничать с властью сегодня уже становится, на мой взгляд, крайне неприличной. Да, наверное, настоящий патриот должен любить страну и ненавидеть государство, которое сегодня этой страной управляет. И мне кажется, тоже к морали нравственности, к совести людей тоже сейчас надо уже обращаться. Был период, когда у нас были люди, что с властью можно сотрудничать. Был период, когда мы думали, что нужно подсказывать ей ошибки, критиковать, предлагать. Но мы совершенно видим сейчас, что она просто манипулирует нами всеми. Что она абсолютно не способна и не желает меняться, модернизироваться, она не желает слушать общество. Она отвечает там ОМОНами, она отвечает там расправами, она отвечает репрессиями, она отвечает погромами. И вот совершенно очевидно, что сегодня нужно уже говорить, а где, ребята, ваша совесть? И не только там, когда мы говорим про там милицию, там, или спецслужбы, хотя к ним тоже надо обращаться. Они должны это понимать, на кого они работают. И они не могут этого не понимать и не знать. Я еще раз говорю, в каком-то там тоталитарном диктаторском государстве 19 века это было возможно. А сейчас нет, в эпоху открытости вот вся информация идет, здесь можно прочитать. И я думаю, что сегодня тоже самое такое обращение должно быть и к детям культуры, и к ученым, и к людям, которые формируют общественную мораль тем же священнослужителям, что они там все устраивают это мракобесие. Потому что сегодня вопрос совести, это тоже очень важный вопрос. И если у людей есть совесть. Гробить страну, народ, вести ее в катастрофе, по сути дела, подставлять ее под новую революционную ситуацию, под возможность гражданской войны, ну тогда что это за люди такие? Какое они имеют право нам там чего то указывать? Мне кажется, сейчас об этом уже надо говорить. Уже время. А прошло. мы и говорим. Ну мы... я просто вот извиняюсь. Да. Ну, это я очень, понимаю, это да. очень правильные мысли. Созвучно, это все созвучно. И сейчас все нормальные люди думают абсолютно одинаково. Кто-то может быть более радикально, кто-то чуть менее радикально. Но все говорят об одном. Одни говорят: ой, мы так не хотим революцию, но она все равно случится. Потому что Путин мы не хотим еще Нельзя больше, прятать чем революции. Да. А? кончился период, когда можно было прятать. Я, песок. Хочу, я хочу напомнить, чтобы вы поставили лайки, У нас смотрят у нас 8000 пишет счетчик Ютуба э, э, и 3000 лайков. Ну, если на канал. 8000 он пишет, значит реально сейчас мы остановим трансляцию, это увидим, будет около 30. Еще вот я хотел сказать, что передают вам привет из Коломны. Да. да, Иван Егоров, у кого будет, привет в из в Коломне, кто да. желает... Можем увидеть в моем офисе Там еще да, есть такой... спасибо большое, что спасибо вы нас вам, смотрите. Спасибо. Спасибо.